Всем привет дорогие друзья, с вами я Ромарайд. Сегодня у нас новая подборка модов для игры My Car. Перед этим я хочу вас попросить подписаться на канал и поставить лайк. Так вы даете мотивацию мне снимать дальше. Что ж, не будем томить, давайте начнем. Как некоторым известно, если пописать на пол в доме, то появляются ужасные стрёмные лужи. Исправить эти лужи ничем нельзя, и сохранением они сохраняются. Данный мод исправит этот косяк. Модификация добавляет в игру функциональную швабру, которая позволит вам ужалить треклятые пятна. Модификация представляет собой меню с глубокими настройками графики. Вы можете настроить все: тень, облака, отражения, зеркала, воду. Все настраивается в режиме реального времени. Этот мод находка для тех, кто хочет настроить графику для комфортной игры и комфортного FPS. Этот мод позволяет арендовать пустую квартиру возле озера, но я думаю, сейчас она не совсем пустая. Заплатите и возьмите ключи от вашего нового дома. Вы также можете взять картонную коробку из комнаты главного героя, собрать свой компьютер, телефон, карту, плакаты и разместить их в квартире. Как снять квартиру? Все просто. Поговорите с арендодателем в новой квартире. Когда он спросит вас, хотите ли вы снять его место, нажмите Кей или клавишу назначенную для речи. Заплатите. Возьми ключи и открой дверь, квартира теперь ваша. Не забудьте оплатить еженедельную аренду. Если вы не хотите, чтобы квартира больше не работала, нажмите на сейф на столе хозяина, чтобы вернуть свои ключи. Деньги при этом не возвращаются. Больше скорости, меньше затрат на топливо. Это новый мод, который позволяет ускорить почти любой транспорт в игре. Чтобы купить нейтреускоритель, вам нужно дождаться определенного времени, примерно с 10 до 12 дня. После того, как вы попали в это время, вам нужно включить телевизор. И если там идет вот такая заставка, значит все идет правильно. Ждем, пока пройдет этот юмористический фильм и смотрим рекламу об этом самом ускорителе. После того, как мы увидим номер телефона, выключаем телевизор и бежим к телефону. Берем трубку и наводимся на циферблат. Там появится надпись о покупке девайса. Нажимаем на нее и ждем. После того, как трубку повесили, бежим к своему почтовому ящику и забираем посылку с нашим ускорителем. Коротко и ясно, этот мод отключает эффект пьянства и похмелья. Всем спасибо за просмотр, если вам понравилось видео ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Жду вас следующих видео. Всем удачи и всем пока-пока.